Чего такие палочки? В таком количестве нужны были людям в советские времена, вот честно даже представить не могу. Может кто-то расскажет нам в комментариях. А пока Саша здесь разбирает угол, я рядышком с ним очищаю здесь. Как видите, черемуха осталась только на макушке. Мы в дальнейшем, скорее всего, от нее полностью избавимся. Потому что она еще есть в трех либо в четырех местах на нашей даче. И я здесь полностью, полностью должна, за сегодняшний день все очистить. И бак мы, получается, чуть-чуть перенесем и будем в нем все сжигать. Потому что он большой, удобный и полностью уже сваренный, без дырок. Да, и сжигать мы будем только, кстати, осенью. Потому что пока что нельзя. Вот такая вот здесь у нас красота получается все расчистили под травник здесь вот получается деревьев все равно много. как натуральный забор получается и вот такой вот фундамент на на бочке большой кстати сейчас саша залазил на нее на него и сказала, что все таки дно у него прогнило уже. Поэтому будем думать, что с ним делать еще. Вот, а мы пока здесь расчищали этот угол. У нас накопилось много мусора, и мы пошли вывозить. У нас там два либо три рейса уже накопилось. Вот сейчас я вам покажу. Опять я здесь с пола собрала три пакета груши. Не знаю, что с ней делать. Она гниет вся на ветках. И все дерево усыпано гнилыми именно грушами. Вот, надеюсь, видно сейчас. И у нас по плану сейчас будет вывести здесь мусор. Это просто бутылки. Саша пока пилит бревна. Вот я собрала три пакета, и вот видно, что там все полностью гнило, к сожалению, но ну, деваться некуда. Здесь тропинку опять очистила, и сейчас пойду в наш импровизированный дровник складывать то, что пилит Саша. Подожди, а не Всем снова здрасте. Время 11 утра. Что мы успели сделать за час? Я вчера показывала, что у нас вот тут вот около груши были пакеты сложные с бутылками, с мусором. Сейчас Саша пойдет их отвозить. И за то время, когда он отвозил первый рейс, я успела собрать второй рейс мусора, сразу отвезти и так как мы освобождали вчера вот это вот место дабы поставить эту бочку а в бочке если кто -то замечал то было тоже все в мусоре. я его весь собрала ну, там картины тоже не из приятных сейчас Саша повез отвозить вторую рейс вчера мы уже из последних сил собирали вот этот наш дровник, вот сколько получилось но тоже немало Сейчас мы продолжим. Вот это вот моя задача будет доложить. Сашина задача будет вот это все допилить. Далее у нас подготовлены вот эти вот большие ветки для того, чтобы сложить их тоже в травник. И будем, как обычно, нарезать металл для того, чтобы сегодня съездить и все, что можно сдать. Смотрите, какую мы красоту уже сделали. Уже становится еще чуть больше бревнышек. И сейчас у нас обеденный перерыв начнется. И тут какую я красоту успела уже сделать до обеда. Теперь как-то даже ближе, что ли, ходить, когда не нужно вот здесь вот за бочкой обходить. Становится гораздо быстрее, да? Вот, и тем временем Саша развел костер. И сегодня у нас... Быстрый перекус. Тосичный день. Всем приятного аппетита. Смотрите, как без камеры у нас дела быстро идут. В общем, дерево мы отсюда все уже убрали, попилили. Здесь все убрали. Саша теперь э, пилит металл для сдачи, правильно? Вот э, скважина временно не работает, потому что удлинитель у Саши там. Мне осталось вот эти вот. Доски, которые Саша докидал мне, разложить. Тоже уже здесь горка такая большая. Ну и, в общем, что-то без камеры. Дела так быстро идут. Я не показала вам. Сейчас. И начала так что-то... Чуть-чуть оторвешь кустик, тут оторвёшь. Ну, секатором. И получается, я вот здесь вот справа очистила... И здесь получается такое вот углубление, уже видно. И вот здесь вот. Я что-то тут отрежу, тут отрежу. И вот уже горка появляется нормально. Давайте я вам а, сейчас продолжу работать, сделаю видео до-после. Ну, в общем, вот я успела немного очистить, убрала здесь старые рассохшиеся деревня. Надеюсь, на следующих выходных продолжу здесь очищать. Прям быстро очень работа идет. Минут за 30 сейчас вот это все сделала. Раз, раз, раз и все. Сучка резом подходишь и здесь вот эти вот веточки быстро обрезаются. Все очень. Вот. Тем временем Саша нарезала весь металл. Сейчас начинает грузить его. А, потихоньку в машину. Все, ваши ставки увезу. Увезешь, увезешь. Ты тут большой лиза забыл еще. Куда? Тебя поддержать? Нормально все Вот, так как в прошлые выходные Вот эти вот листы, которые лежали на погребе Лежали, валялись точнее вот здесь Вот, вот как раз мы их сейчас сложили Все по пути отвезем Пока по времени не успеваем Потому что вчера мы уже поздно отсюда уехали Все металлоприемки закрыты в это время Вот, вот это вот все нарезали Сейчас это все поедет на сдачу Помидорки наши полностью усыпаны, полностью все усыпаны. По поводу дерева, мы не все резали, мы немного оставили, оставили только, ну, хорошие. То есть вот длинная у нее тут где-то 5-6 метров, и вот еще три штуки. Саша сказал, что они самые нормальные, если их зашкурить, то они... Прям это хорошее. Может быть, куда-то еще и пригодятся. Так как все остальные доски были уже, ну как бы, жучками съедены в основном. В общем, Саша сказал то, что дерево уже гнилое, и оно будет непригодно там стол сделать, если. Либо еще что-то. Поэтому я сложила последнее то, что было подготовлено для нашего импровизированного дровника. вот теперь у нас вот такая вот красота здесь не, не упал да загрузили мы целую машину вещи сложить некуда поэтому поехали сдали вернемся ну вот, теперь можно и вещи складывать. Кстати, ребят, сидим мы тут на своей шикарной лампочке. И знаете, что мы видим? Что на нашем столбе висит фонарь. Интересно, как он светит ночью. Но, правда, закат будет через часа три, и мы не дождемся Сегодня явно... Думаем, на следующих выходных остаться с ночевой здесь попробовать. В машине переночевать, или здесь вон очень удобное место, в принципе. Вот. А так дожидаться, конечно, это нереально. Всем привет. Сегодня у нас... Всем привет. Сегодня у нас 14 августа. Мы только приехали на дачу. И каждый раз, когда я приезжаю, первым делом, но ну, я думаю, я не одна такая, я хожу и вот эти вот все новые побеги э, отрываю. Ну, я думаю, многие так делают, как только приезжают и сразу вот эти вот все новые пройтись и по всему участку подергать. Это не, не так уж и долго. Самое обидное, что мы ждали, когда этот фонарь засветится, а он так и не светится. Короче, время два часа ночи. Смотрите, а фонарь все-таки светит. Просто почему-то его было не видно на славочке. А здесь видно.